Доброго дня! С вами Андрей Никифоров, я врач и диетолог. Это проект Диетолог Холодильники, но в силу того, что сейчас я нахожусь в отпуске, холодильник вот такой, мы делаем выпуски на балконе. Итак, сегодня говорим про завтраки, про три самых выгодных завтрака для снижения веса. Знаете, как говорят, там, да, завтрак съешь сам, там обедом делись, а ужин врагу отдай. Вот у нас надо все съесть самому и при этом очень классно снизить вес. Но завтрак реально стратегически. Существует исследование, которое, знаете, доказывает то, что первый прием пищи определяет весь последующий день. Если у вас первый прием пищи прям на ура, такой, знаете, прям вот поел и почувствовал, что о себе позаботился, то и весь день легче выстраивать в плане выбора продуктов. Но если первый Прием пищи такой, знаете, вот кофе-тейк-ауэй, да, где-то вот там на пути по работе, там взял с собой, там, да, и идешь такой, и весь день такой вот из перекузов, из перекузов, из перекусов, и все это, конечно, для снижения веса не будет хорошо. Итак, если начать завтракать, то что лучше выбрать? Ну, первое, да, лучше все-таки завтракать. Если сейчас ты завтракаешь, прям ну, совсем не очень, напиши внизу, кстати, как у тебя с завтраками. Часто не бывает, не часто, что это кофе или там конфетка, да, или уже только на работе прием пищи. Очень важный момент, как это сейчас, да, точка А. А точку Б я нарисую. Итак, если вот совсем не лезет завтрак, надо с чего-то начать. Надо да, с чего-то начать. Но если уже ты завтракаешь и у тебя в принципе есть выборы, да, где-то это может быть там колбаса пожаренная, где-то сосиски, да, то давай определимся, что было бы лучшим вариантом быть теме снижения веса. Мой топ-3. Чему бы я тебя учил, чтобы мы с тобой вместе снижали вес? Итак, я бы тебе, прежде всего, объяснил про некоторые, да, там, инсулиновые дела, про то, какой базовый инсулин, и почему сложные углеводы по утрам – это хорошо. Но это все опустим, просто скажу, сложные углеводы по утрам – это хорошо. В частности, я говорю сейчас про каши, да, каши. Каши бывают разные, там, овсяная, пшеные, пшенная стыпа – это мой фаворит замечательные варианты рекомендую. Второй вариант это яичницы, но яичница по себе, скажем так, еда хорошая, но если мы добавляем туда еще пользу для здоровья, это прям совсем классно. А что это может быть? Это могут быть брокколи, шпинат, овощи, да, там помидоры, цветная капуста. Вот яичница с овощами это просто вот дива-дивное что за завтрак. Третий вариант это такие, знаете, красивые бутерброды, но не сыр, колбаса, и хлеб, а да, что-то интересное, да, взять кусочек хлебушка, его как-то вот обжарить, да, может быть, маслицем намазать, может быть, оливковым маслом, туда положить, да, овощей, туда положить ломтик красной рыбы, или, допустим, куриную грудку, или, может быть, язык, или, может быть, говядину, ну, вот что-то такое, да, углеводы плюс белок, ну, чтобы хватило, да, чтобы сытно было, чтобы до работы доехать. Вот эти три варианта завтраков были бы самое-самое оно. Это хорошее начало дня, сытный, полноценный завтрак. Как построить свой рацион в дальнейшем на обед, на полдник, на ужин, какие граммы, какие десерты лучше выбрать, приходи в клуб, там внизу есть ссылка. Расскажу, покажу. Соответственно, проработаем твой рацион, чтобы было и снижение веса, и польза для здоровья, и красота, и самое главное долгосрочный результат, да, вот как у всех этих девушек. Итак. Напиши, пожалуйста, внизу, какой твой завтрак, завтракаешь ты или нет. И, соответственно, давай, отметься лайком, подписывайся на канал. Здесь много полезного, много интересного. С тобой был Андрей Никифоров, врач-диетолог. Пока!